Я приветствую вас на своем канале. И сегодня я хочу вспомнить о кране, называется Star Coins. Дело в том, что я когда-то на нем уже работала и позабыла о нем. Теперь пришла пора о нем вспомнить. Вот сегодня я, например, здесь уже получила троны. Сейчас посмотрим, зайдем вот сюда, в раздел Фаусет. Нажимаете сюда. И как видите, вы можете выбрать э, ту криптовалюту, которая здесь присутствует в списке. Выводит он сразу на FaucetPay. Вот сейчас мы зайдем на FaucetPay. Я вам покажу, что я сегодня взяла троны. Ну, тронов он дает не супер-попер много, но тем не менее, выводит. То есть я получила тысячи 0,00382,283 трона. Так, Сатоши, вернее, будем говорить. Трона Сатошей. Так, а сейчас я хочу попробовать, сколько он дает э, биткоинов. Потому что, ой, извините, тут, как всегда, реклама вылезла. Но еще не уходит. Вот. Дело в том, что вот эти вот обещанные 10 сатоши, конечно, их не будет. И вот мне интересно, сколько же они дадут. Значит, сюда мы вставляем э, биткоин-адрес, взятый с Pay. Итак, поехали. Вставить. Вставила. Теперь опускаемся ниже, логин. Таким образом мы заходим сюда. Тебе пишут, что мы заходим как вот, поэтому не номеры, поэтому кошельку. Континуус. Обычный вариант. Я не робот. Так, и теперь что есть? Это по порядку. Где же на это? Так первое слово. Гадки. Второе слово. Третье слово. И вот это четвертое слово. Называем, нажимаем Verify. Сейчас может выскочить какой нибудь И переходим сразу на шотлинку, на укороченную ссылку. Так. Велосипеды. Велосипеды Пропустить у нас Мотоцикл, светофор Так, больше нигде вроде нет Подтвердить Еще, а, повторите, попытку Значит, что-то я там не дожала Мосты Мост, мост Это мост А вот здесь вот я не пойму То ли мост, то ли. а пускай будет. Подтвердить Пошел таймер. Ну, естественно, выскакивает разного рода реклама. Все. Видите, очень простая, очень легкая шутлинка. GetLink. И Сейчас мы посмотрим, что они там мне начерикали. А, вот видите, всего лишь две сатоши были посланы на фаусад Сейчас зайдем на и посмотрим, значит, обновляем FawcetPay и смотрим. Да, прошло две сатоши биткоина. Ну, конечно, две сатоши. С одной стороны, можно собирать это через каждые пять минут и без вложений. С другой стороны, может быть проще взять троны ну, кому что хочется просто давайте вспоминать о тех кранах, которые работают и дают еще сразу вывод на фау -судьбе. итак, сейчас я перейду обратно на кран вот моя реферальная ссылочка Это ссылочка на, на биткоин. Ну, можно отсюда перейти на любой другой. Сейчас я делаю копировать. Поднимаюсь вверх. И вот если я сейчас обновлю, мне покажет, сколько мне надо ждать. Вот. Мне осталось ждать чуть э, больше трех минут. И, как видите, здесь живой таймер. Это очень хорошо, что живой таймер. Я думаю, что на этом будет все. Пускай так и останется живой таймер. Пользуйтесь. Кому понравился кран, то, пожалуйста, пользуйтесь. Тем более, такой большой выбор криптовалюты. И, как всегда крепкого здоровья и больших доходов.